Виталий Наумкин рассказал о своем участии в заседаниях международного дискуссионного клуба «Валдай». Интерес аудитории, которая будет присутствовать на этом мероприятии, к докладам, к освещению, в печати, в СМИ, насколько я знаю, интерес этот велик большой В КФУ прошел финал игры «Spell Battle». Сам конкурс заключается в том, что нужно по буквам именно алфавита татарского, русского и английских языков правильно произнести слова. Реализация программы «Внутрироссийской академической мобильности студентов КФУ» и «МГИМО НИД России» в Казанском университете продолжается. Эта университетская атмосфера здесь в полной мере раскрывается. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Мария Журавлева. В Казани прошла встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с академиком Российской Академии наук Виталием Наумкиным. На встрече также присутствовал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрудинов и профессор Института международных отношений КФУ Айдар Хаббудинов. Виталий Наумкин приехал в Казань для участия в заседаниях Международного дискуссионного клуба Валдай. Все подробности далее. В Казани с 20 по 21 мая проходят заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» или, как его часто называют, «Валдайский форум». В рамках форума проходит Центральноазиатская конференция на тему России и Центральная Азия перед вызовами нового мира. Совместный путь в будущее». Много гостей на мероприятие приехало из центральноазиатских государств и из Афганистана в том числе. Одним из спикеров мероприятия стал Виталий Наумкин. Интерес аудитории, которая будет присутствовать на этом мероприятии к докладам, к освещению, в печати, в СМИ. Насколько я знаю, интерес этот велик, большой. Он показывает сегодня роль Татарстана в развитии отношений вот на этом треке, не только внешнеполитическом, но и научном, образовательном, политическом. Очень много учится, я знаю, в КФУ,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 Центральноазиатские государства. На форуме Виталий Наумкин выступит с темой безопасности в Центральноазиатских странах. Одним из пунктов его выступления ⁇ предстоящий вывод американских войск в сентябре из Афганистана и как это скажется на Центральной Азии и в конечном счете на благополучие нашей страны. На вопрос по поводу рисков участия российских войск в событиях Афганистана ответил весьма конкретно и определенно. Во-первых, пока никаких оснований для того, чтобы туда кого-то посылать, нет пока еще. Во-вторых, я думаю, что мы уже посылали один раз, и больше мы посылать не будем. У нас есть, у нашей власти есть четкое понимание того, что в Афганистан туда лезть не нужно. Напомним, что в Казани Центрально-Азиатская конференция международного дискуссионного клуба Валдай пройдет 20-21 мая. Инжимини Баева, Универньюз. 19 мая в Доме правительства Республики Татарстан прошла встреча президента Татарстана Рустама Миниханова с председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России Еленой исимбаевой На встрече также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Обсуждались вопросы реализации совместного образовательного проекта АССК России и Республики Татарстан по стажировкам для студенческих спортивных менеджеров, проведение в Казани спортивных молодежных фестивалей и другие темы. Напомним, 18 мая в Казани состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля студенческого спорта АССК «Фест», который собрал более 2000 лучших студентов из 60 субъектов Российской Федерации. Обо всех подробностях фестиваля мы будем рассказывать в программе «Неделя спорта», а также в наших выпусках. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета завершился сезон игр орфографического конкурса Spell Battle. Bell Battle – это орфографический конкурс, который существует уже на протяжении пяти лет. Он начал свою работу в 2015 году и продолжает активную борьбу за грамотность по сей день. Ведущая конкурса студентка второго курса Ильзира Серезидинова помогла конкурсантам понять правила игры и принять в ней активное участие. Сам конкурс заключается в том, то, что нужно по буквам именно алфавита татарского, русского и английских языков правильно произнести слова. Например, это не «к», а «к», не «л», а «л». Это очень важно, и именно на это направлен сам конкурс «Spell Battle» — на правильное произношение по буквам алфавита слов. Игра прошла в уютной и дружной атмосфере. Победителем игры стала Лилия Тимбакова. Она показала свои лучшие знания, умения и навыки в орфографии русского и английского языков. Елизавета Никитин, Виолетта Бассова, Универньюз. Продолжаются показы фильма «Пространство Лобачевского» в выдающемся российском математике создателей «Невклидовой геометрии» Николая Лобачевского. 18 мая показ был в Москве в Центре документального кино. В Казани кинокартину будут демонстрировать на пяти площадках. 22 и 23 мая его снова можно будет посмотреть в культурно-досуговом комплексе имени Ленина, а также в кинотеатре Дворца культуры железнодорожников и в ДК имени Саида Галеева. Кроме того, после 20 мая показы планируются в кинотеатрах «Мир и смена».